всем привет ну вот этим уже пошел шестой месяц выпускаю так их каждый день ну, буквально на 30-40 минут пока там уберу где-то что-то оторвали прибью и так дальше Одного мы отсюда убрали пустили на мясо посмотрели сколько килограмм было 105 ну, решил еще подержать какой-то месяц, может даже чуть больше, рановато, пускать на мясо. Порода Кантурки, тренд бюрок Сами по себе порода неплохая, получается двухпородный гибрид. Растут тоже хорошо меня устраивает. По корму на этих я корм не записываю, я записываю и корм на, друг, на других, на Пьетренов покажу вам тоже сейчас петренов и покажу сарай как он себя чувствует под снегами без опор без ничего ну короче все покажу что касается петренов спрашивали ты запись ведешь виду вот родились 16 сентября и все виду когда сделал отъем и пошло пошло пошло пошло пошло пошло пошло и сейчас тоже буду давать запишу. запишу все записываю, не знаю сколько здесь ну записываю, посчитаем 10 штук сколько съедят от А до Я То все задают такой вопрос именно по, по мест Петрен сделаем обзор вот друзья Петрены 16 января было ровно 4 месяца и вот на этих я записываю корм, сколько засыпаю в кормушку. Сейчас кормушка у них уже почти пустая. И вот сегодня буду засыпать. Также часто задаете вопрос по БМВД водолага. Я оставлю контакты по заказу БМВД водолага. Закреплю в комментариях, вверху. Или под видео. Номер телефона Юра принимает заказы и отправляет с Киева по новой почте я лично не продаю я сам так само Юра мне отправляет пользуюсь когда заканчивается, он узнает и опять отправляет поэтому контакты оставлю Вот 16 января 4 месяца, ну так себе не скажу что плохо растут, растут хорошо но они сами по себе мясные мясные растут по любому чуть-чуть хуже чем гибрид трехпородный или там четырехпородный эти растут чуть хуже это у меня киевская генетика покрыта моим хряком а мясные насколько я знаю чуть чуть хуже растут он обезьянка у нас эти у меня поросятка скоро будет отъем у них взвесим тоже когда будем делать тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Одним будем делать, крупные такие хорошие. Это все заказаны, насчет поросят сейчас нету, когда будут не знаю, потому что у меня и наперед заказаны. У меня нет сколько свиноматок, чтобы ну, каждому продать поросенка. Таких поросят и, я продаю по полторы тысячи гривен. Делаю отъем, чуть подержу и по 1500 гривен продаю. Ну, они хорошие, я думаю, будет килограмм по 9-10, по а может даже больше про отъеме. У нее бумажки все время крупные поросята. У нее молоко жирное и рез. Вы видите, какие. Оп! Оп-оп. Хорошие такие. <свист> Печенеги заказали у меня 5 штук и не помню кто именно еще 3 штуки это 8 и одного там отдельно 9 штук их было 10 самый маленький в первые сутки отошел такой коричневый был и а эти все живы здоровы кормит хорошо не жалуюсь но ну, крупные поросята хорошие такие вот чуть-чуть-чуть-чуть -чу -чу -чу -чу. Вчера им поставил воду, Корм, они едят уже Сами хорошо, но Попереворачиваемся о, о, о. Те бегают, те бегают Я просто сам ради интереса хочу узнать Сколько же уйдет корма на На вот их 10 штук И до Зареза сколько уйдет корма Вот мы прикинем у них там килограмм по 130 там 140, я там знаю где-то так Остановим считать корма и поделим, сколько я там дам, поделим на 10 и узнаем, сколько надо корма от А до Я. И будем понимать, сколько на таких свиней надо корма. Вот А до Я. Да, вот А до Я. Вот А до Я. Вот че-че-че-че-че-че. Вот че че че че Да, машина. Машка уже это, по-моему, четвертый, четвертый пороз, да. И нормально пока стреляет, хорошо. Проблем нет. Вот видите, от дюрка, а только одно пошло, ну, двое их было таких. У дюрка типа пятна. А так все в машку расцветкой. О, хорошая, какие поросятки. Дай бог. очень чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть да, чуть-чуть. -чу -чу. чу -чу. Обезьянка. У чуть-чуть. Обезьянушка. Вот обезьянка наша. Вот такой она уже стала у нас. Вот так она водичку пьет. Хорошие, конечно. Формы. Замечательные, я бы сказал, даже. Вот. Терминатор начал отставать от обезьяны и от других. Вот терминатор. Сначала обгонял всех, сейчас начал от всех отставать. Головки маленькие, ножки маленькие, а сами как колбаски. Кнопа у нас так есть, самая маленькая, вон она. Ну, растет, ну грубо говоря, все равно отстает от всех. Друзья и пройдемся по сараю. Спрашивают, как у тебя сарай, сарай все нормально. Я его чуть-чуть приморозил до. Я вот шашлык недавно жалю. Вот Заморозил до весны. Ну потепло. Что сарай? Сарай нигде не течет, нигде ничего. Снегом не валит его. Хотя мне говорили, ляжет в первую же зиму. <свят> так это у меня опор нету. Ну не знаю, посмотрим, когда еще больше снег навалит. А у меня же опоры будут, где несущие. <свят> несущие опоры. Это на каждую клетку несущая опора. И он закладная тоже несущая. Это те, которые будут клетки. Я могу разварить, то есть укрепить стены. Думаю, не столь важно. Что я решил? Я ж сначала думал э, по низу метр, ну грубо говоря, по закладные вот эти, которые у меня он идут, где каждая клетка через каждые два метра. По низу прогнать десятку газоблок. Ну, вот как он у меня сложенный газоблок, прогнать метр высотой десяточку и а, положить плитку да, ну, ну хорошо, прикольно все, но это и время и опять же лишние финансовые затраты поэтому сколько мне вот, вы мне пишете, это зачем ты его уморочишь с этим плиткой, с этим газоблоком или оставь так или прогони плоским шифером. Я так прикинул действительно. Плоским шифером будет, грубо говоря, и дешевле намного, и намного быстрее. А мне это и надо. Мне чтобы побыстрее, мне уже этот сарай необходим. Я сейчас буду оставлять на свиноматок новую партию, а мне их девать некуда. У меня то есть, сейчас насколько все сжато, что некуда даже кого-то переселить, некуда поросят забрать. Ну то есть и так дальше и тому подобное. Поэтому прогоню не за шифером нижнюю часть. Клетки сделаю где 2 на 3, где 4 на 3. Для откорма сделаю, наверное, 4 на 3. Или все сделаю 2 на 3. Я просто буду распределять там, их по 5 штук, если там откорм. Это раз. Во-вторых тут по котельне, которую я хотел сделать, вот тут у меня получается, вот это, у меня бытовка, вот тут, вот это газоблок лежит, который здесь будет идти перегородка, 2 метра, то есть, типа предбанника. И вот, когда заходишь, допустим, в первые двери я зашел, у меня здесь вторые двери, широкие, пластиковые, у меня уже они есть, типа вот таких, только пошире, это будет идти в сарай. Справа у меня будет Ну думаю котельню сделать Но не знаю, еще по отоплению не определился Котельню сделать И тут какие-то бочки, тачки, лопаты поставить То есть все а такое А здесь будет тупо бытовка У меня уже на бытовку двери он есть И сюда тоже двери есть Газоблок десятка Тоже есть на перегородку Вот эту, на всю вот эту Крыша, которую укрыли не течет, показалось себе хорошо, вытяжки я сверху закрыл пленкой думаю будет нормально, еще что планирую это, ну судя по всему добавлю в торцевой стенке по бокам еще два окна вот таких вот то есть вот а так окна сами по себе тоже нормально самопалочки, проклею Оп, пардон. Сделаю цепочки. Открывать сколько мне надо. Я делаю вовнутрь, потому что у меня крыша считается двухскатная, То есть, грубо говоря, пирамидка такая идет трехгранная. У меня сокон будет воздух заходить, а вытяжки у меня будут вытягивать. Их три штуки и вытяжки большие. Вытяжки будут у меня с такими засовами регулировать там подачу, ну зимой допустим вытяжку сильно, много, мало, то есть будут такие задвижки на каждой вытяжке. Также летом будут у меня москитные сетки на каждом окне и в том числе и на вытяжках, чтобы меньше было мух. И бороться максимально с мухами, меня они бесят. Вот это когда ихний сезон, это просто ужас. По крыше, я почему так объясняю, типа как все заново, потому что много людей новых добавилось, кто-то знает, кто-то спрашивает, кто-то вообще не знает за сарай. По крыше, как будет крыша, стены у меня идут, два профлиста, ну, снутри и снаружи, внутри десятый, десять 10, -10 сантиметров пенопласт, ну, грубо говоря, самопальный сэндвич, панель самопальный крышу я сделаю так же самое пенопластом, десяткой вот так в три грани, раз, два, три и обошью и еще раз утеплю так как показывают мне по старым сараям где утепленный потолок там всегда тепло а где потолок, так просто доска там или поилку перехватит зимой вот как морозы были 24 перехватило, то есть есть проблемы и только из-за потолка, хотя стены там идет кирпич и ракушка, потолок там просто доска, и все время перехватывает. А рядом сарай, где из шлакоблока, но вверх я засыпал верхнюю часть чердака опилками, и там вообще проблем нету. Там Ташкент, приходится даже открывать окно все время, чтобы было открыто. То есть я вот так: жду тепла, готовлю стройматериалы и только потеплеет начну стартовать стартовать начну судя всего из заливки заливку думаю наверное с Жибековским бетоном или же делать, покупать гранат сел, присадки все необходимые и заливать самому так будет дешевле это тоже определимся, у меня больше тонны металла, трубок всяких я купил по по моему по 6 тысяч тонн если не хватит по факту будем докупать то, что не хватит единственное что думаю когда пойдут большие снега ну если вдруг пойдут большие снега то может быть поставить мне с бруса 50 на 100 пару опор или же разварить все-таки от несущих стоя которые на клетке они у меня забетонированы поварить туда типа укрепить стены по закладным закладная у меня крепится к металлической стойке там хорошо могу так кинуть типа как в ремянке проварить то есть вот это вот не знаю как быть вот так думаю сделать по самой боне, боню я думаю вы наблюдаете каждый день ну не каждый день когда выпуск идет, наблюдаете освещение тут-то хорошее я бросил три таких на 20 ватт и одну вот такую но это я бросил не на бойни а в основном на двор когда вечером по темному управляюсь. вот и вот так выглядит окно так сделал четвертя и отлично окна пластиковые пойдут поэтому Такие, получается, у нас пирожулечки. Вот это что планирую. Потолок рассказал. По стенам, не за, рассказал. По самим клеткам, именно по перегородкам, клеткам. Не знаю, ну, понятно, вверх, вниз. Верхняя, нижняя часть, это по любасику э, несущие трубы, допустим. Вот, верхняя часть идет, и нижняя. Это несущие будут какие-то две. А эти, ну, может, половину... Из листового металла или какая-то сетка, четверочка в диаметре, ячейка там 40 на 40, а вверх трубы. Ну, то есть, что-то буду колхозить. Бак у меня тоже, типа, есть мой на 350 литров, ну, не знаю, может, на тонну поставлю. И пробурю скважину, сразу, ранняя весна, пробурю скважину. Вот это, что я планирую сначала скважину а потом уже буду что-то мудровать тут а что-то строить что-то делать ну короче жду тепла я сильно не спешу у меня как бы единственное что поджимаешь что оставлю больше свиноматок и мне вот это место надо а так грубо говоря сейчас я полностью вписываюсь в то что у меня есть по месту по моим сараям вот допустим этот у меня забитый, хватает места. Вот красным красном перехвачивает воду. Хотя красной стенки ракушка, кирпич, потолок, доска просто. Все время воду перехвачивает. Сейчас буду разогревать. Даже сейчас возьму строительный фен, буду разогревать. А рядом сарай считается холодней из швакоблока. то есть стена просто шмакоблока. Холодней, но Но тут я потолок засыпал опилками, сантиметров 10 или больше. Окно все время открыто, потому что там учадить можно. Сейчас даже зайду, покажу. Тут все время жара. как поживают наши дюрочки, все 8 штук живы-здоровы Друзья, заказов сколько пошел, что у меня сколько дюрков нет у меня тут всего 4 девки и 4 кабанчика и они ну, все девки заказаны, а кабанчики по-моему еще есть у меня же нет сколько дюрков, сколько вам надо у меня всего тут фиг да нифига и такой вопрос по дюрчихе, по вот этой, по купляшке Каштан угомонить. Каштан у нас вырвал двери. Пришлось вчера переделываться. Ага. Вот у меня вот эта свиноматка, букляшка. Она у меня проблемная. Когда у нее вот это у нее, по-моему, второй оборот. И второй оборот с ней все время мучаемся. Мучаемся, то она поросят не принимает, то она э, не может разводиться нормально. Ну а когда все уже. Грубо говоря, после опороса прошло, часов 5 она принимает поросят, и вроде бы кормит, Вот вопросов нет. Я ее думал списать, думал убрать ее вообще, пустить на мясо. Я вот это сейчас думаю, может дать ей еще один шанс, и когда поросят заберу, покрыть еще раз дюрком и посмотреть, как она себя поведет. То есть думаю и так сделать. Как вы скажете, ваше мнение, оставить ее еще один шанс дать. У меня, грубо говоря, дюрков свиноматок. Вот это осталось. И еще одна. ну, Ее сестра такая же рыжка есть. Рыжку мы покрыли пару дней назад, искусственно тоже чистым дюрком. Для дюрков. Так, я пока в ящику их и держу, там им тепло. Чуть-чуть подрастут, ящик заберу Сделаю маленькую перегородку Засыплю опилками, им там будет тепло под лампой Вот здесь с плиткой плитка, мне, ну, плитка меня устраивает полностью Вот плитка я прогнал Хорошо, конечно, но недешево. дешево Если на том сарае я буду делать все плиткой То, я думаю, будет не дешево вот эти американцы. <клев> Вроде бы хорошие все, но они отстают. Отстают от своих даже сверстников Переболели отечкой. Пищевое отравление у них было, когда был отъем И отстают. ага, ага Так, а будем давать шанс. М -м -м, дюртишка ты наш. Сейчас я их сыпну. У нее специальный корм. Я ее то кормил, это так что... Вот они еще помещаются в ящик, пускай там и будут. Да, Каштанец! А? Каштанец! А? Скоро пойдешь на работу. У верхних сарай машку покрывать. Буквально тут осталось все дней десять да америкоз в этой феврале должен быть опорог. ну так вроде бы и видно и не видно ну еще грубо говоря месяц. думаю живот еще образуется чуть больше ну вроде бы признаков не было Что она за гули была. Может просто поросят не намного Или мелкие. Это у нас киевская генетика. Самая грязная постоянно. Все ходят в одно место, она ходит везде. Куда ты? Куда? Крупнишка. Она уже огромная тоже стала. И самая грязная. Вот со всех сарай вот этот сарай считается самый теплый. Каштан. Это разговор. На, на. Ну, вот. Каштанчик у нас у Маши заберу поросят. И каштана переведу в верхний сарай, чтоб покрывал Машку. Так и сделаем. Ну, в принципе, вот такие, друзья, дела. По кукляшке. Дайте свои советы, давайте еще один шанс или нет. Ну, а я пойду дальше. У меня тут его хватает, надо там... А-а-а, табор уходит в небо, все. Это тут -то сколько стоит, сколько я буду встречать. Боря у нас тоже более-менее морозы перенес, да ему вообще мне кажется наоборот нравится когда морозы, да Боря? Морозы нравятся? Боря, шо? Боря, ну Боря, ну Боря, Боря Короче я так взрываю Сарай забыл закрыть, надо закрыть там маленькие поросяты ну, сейчас этих буду запускать. Погуляли, нагулялись, уже все, будем запускать назад. Вот так сарай выглядит снаружи, снегом чуть-чуть притрусило, но незначительно. ох уже конеки Коныки. ну а этих дальше будем вести подсчеты кормов сейчас они будут тоже убирать и спрашивали поилка, как у тебя поилка сделана. Обычно, он идет бочка. Вернее, как они пьют воду? Он идет бочка, идет шланг обычная. Здесь две трубочки через уголок. И две пластины и резьба. И я делаю выше, ниже. Попустил вот эту гайку. Выше, ниже, опускаю. Это уже почти два года так. Все устраивает, проблем нету. То есть все хорошо. Так что, кто по заказу этих поросят, показал вам ваших поросяток. Будем делать отъем взвесим. И потом приедете, заберете. Отюп, очув. Они нормально. Они уже к ним едят. Я им даю представь. О, о, о, о, о, давай, давай, давай. Вот это они радуются так, вот это если типа кашели. Э -э -э -э. Это значит, все им нравится. К ним зашли. Они рады, довольны, веселые. Да, обещано. Вот этот бункер, бункерную кормушку, я валил из того, что было два года назад. Два года назад. И я вам скажу, они с нее не высыпают никогда. Она и на отрубях у меня была, и на обычной сыпучке. Никогда не высыпают, нигде ничего. Размеры я взял просто с головы. Ну, чтобы сказать, там я насыпал 60-70 килограмм, и они высыпали. Нет, такого не было. Бывает, ну, там, не знаю, когда они меньше. Были вот у Рейлис, там... Э, Чуть-чуть а может какое-то изменя выпадет, а так, в принципе, по кормушке вообще проблем нету. Но я тут сделал, чтобы бока были выше. То есть у меня тут своеобразная такая фишечка. И я вам скажу, кормушка, не знаю, за три копейки вот два года работает, меня устраивает на все сто процентов. Но, но, но, я <свист> <свист> Ой, да, шидздыкай -э. -э. Короче, вот так Дюрочки еще маленькие Так не бегают, как вы вот так, вот так. Короче, друзья, всем пока Спасибо за просмотр Удачи И всего вам самого-самого наилучшего Счастливо!